Так, имеем вот такой аппарат ку 7 Седьмого года двигатель БУК Начинаем подготовку По снятию головки Пару слов об инструменте Который нам понадобится для успешной работы По снятию головки Что надо иметь Обязательно Зеркальце Маленькое Чтобы просунуть с задней стороны Можно было посмотреть, не напрягаться Фонарик маленький Переноски-переносками, но фонарик маленький, точечный, нужен по-любому. Значит, набор торксиков, торксики, вот шестигранички, точнее шестилучевые звездочки в без них никуда. Они могут быть как такого плана подбиты, так и вот такого плана. В общем, чем больше, тем лучше. Какой-нибудь вот такой ключ вот этот идеально, этот как заменитель для съема хомутов пружинистых. Вот, потому что пассатижами их снимать можно, но если у них большой диаметр, то пассатижами их уже снять-то еще можно, а вот поставить обратно маловероятно. Далее, головка длинная на 10 обязательно для снятия свечей накала. Набор шестигранников, а также можно... Шестигранные биты. Вот, самый ходовой у нас на 5 идет размер шестигранника. Также и торксы. Самый ходовой Т30. Вот. Опять же, наборчик звездочек 12 лучевых. Вот. Их надо немного, надо конкретно по размерам. Сейчас я на данный момент не скажу, какие точно нужны. Но, в общем, М12... Ну и там различные другие. Они бывают вплоть до вот таких размеров, но такие нам уже, естественно, не понадобятся. Также крупные торксы. Пару нам понадобится для снятия ремня, навесных агрегатов. Еще для чего-то, так сейчас на вскидку не скажу. Вот это все, что относится обязательно опять же спец фиксатор коленвала без него никуда вот он стоит где-то 1200 рублей но на просторах интернета если порыться капитально можно найти за 500 Спецключ ключ для прокрутки коленвала опять же если брать штатный то он стоит ого -го. можно взять какой-нибудь заменитель допустим ликота тоже порыться можно найти 500-600 рублей. Вот. Приблуды для стопора распредвала покупать не обязательно. Будем заменять сверлышками на 8. Если две головки снимать, то два штуки. Если один, одну головку снимать, 1 штук. И сверлышка 3,3 миллиметра мм для, фикса... для фиксатора гидронатяжителей цепи, опять же один или два, <coughs> я их обмотал изолентой, чтобы лишний раз руки не царапать, далее, ну и по возможности любые другие ключи, чем больше карданчиков, удлинителей, тем лучше и удобнее будет, это коротко по инструменту, первым делом отключаем аккумулятор, вытаскиваем соответственно половичок, Снимаем пластиковые заглушки, две штуки, берем ключ на 17, откручиваем два болта крепления. Два болта крепления сидушки. Руль поднимаем в самое верхнее положение. И по возможности... И по возможности крайне переднее положение. Сидушку. Спинку закидываем в крайне сложенное положение промежуток вот этот чтобы сидушка могла откинуться и пройти под рулем но в то же время как можно ближе вот так сзади вынимаем опять же половичок и снимаем пластиковые крепления которые идут вот здесь под сидушкой, чтобы они не мешали завалить сидушку назад. Открутили сидушку. Задираем сидушку в крайне заднее положение. Вот таким образом. Чтобы у нас появился доступ к аккумулятору. Снимаем крышку аккумулятора. Отщелкивая 4 крепления. Раз-два. Там сзади еще. Вот для того, чтобы добраться до минусовой клеммы. Вот. Сейчас ключом на 10 будем скидывать минусовую клемму. Заводим двигатель. Выстра... Выставляем нейтралку передачу И, соответственно, глушим двигатель. Не обращаем внимания на писк. Скидываем клемму с аккумулятора Нейтральное положение Нужно для того, чтобы Потом выставить коленвал В верхнюю мертвую точку Все, оставляем перед разбором Таким образом